Здравствуйте, сегодня мы тупо чилим у этого крутого известного блогера Как тебя зовут? Дрю. Дрю Крутого известного блогера зовут Дрю Тупо чилим с ним в КС Мама вот Вот, это круто... <связывая> <связывая> мама. вот, вот эта мама вот этого крутого просто блогера, блогера да. да Андрюха, не забудь это вырезать а -а -а -а. Андрей, что это? Почему? Ну почему одна-то до сих пор, а? Калаш коллаж был, был, у меня тоже много чего было, сейчас нет а, тупо чилим, давай чилить, что надо делать, я уже забыл какой-то играть там есть режим папы что за папку? ну ладно, не хочу ну, вот, а... сейчас я вам покажу, чем занимается Андрюша пиздец, короче, Оня -то чекайте смотри If... strength <laughs> <laughs> You Попробовал сделать 180, вообще ничего не почувствовал. Упал в кухляк, захотелось еще снуть. Сейчас будет исполнение. Ага, нормально. Камеру вырубаем. Сейчас покажу дорогу домой. Как, да, я... У -у! Вау! Ебой!! па п Куда я с ней еду а? Так не в дерево! Так не в дерево! Так не в дерево, У -у! it go uh qualifying right ok i'm not skiing такая у нас дорога домой. Ой. Вот такая у нас дорога домой была. Интересная. Завтра будет лучше. То есть следующее воскресенье. Или субботу. Буду делать опять трюки для вас. Вы... А мне ожидать опять неделю. Вечай. Вот, наконец-то наступил следующий день катки. Сейчас я оденусь и пойду катать. Вы не поверите, насколько сильно я полюбил YouTube э, за все это время. Э, надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь, ведь ваша поддержка мотивирует меня на дальнейшие выпуски. Э, всем я желаю удачи и спасибо, что посмотрел этот ролик. Именно ты. Да, ты, братан. Спасибо тебе.